Маленький оторвался от дна. Давай, поднимайся и клюй. Вот он поднимается, выходит наверх к наживке. Пошел на Возле Вот, видно, ползает. Пусть чуть ниже к тебе. Температура воды 19 градусов а в сомик не выходит. Но скорость течения один километр. Такое приличное течение, можно сказать. Черная полоса, это так называемая белая линия. Включена. Давайте посмотрим разделенные частоты. Такая в них будет разница. насадку хуже видно. Одно показывает так же самое. Разницы никакой нет. Четче картинка от этого не становится. Давайте Теперь с карты. поменять расположение настройки комбинации, разделить вертикально-горизонтально. Крэй, пулка. Отлично видно коряги на дне какие. А на традиционном, как подросли все выглядит. Соник поднимался. Поднялся.